Приветствую, друзья из Франции. Вчера, 8 января, был знаменательным днем во Франции. Сотни тысяч людей во всех городах Франции выходили на улицы с требованием. Ну, вы скажете, что тут особенного. Франция всегда славилась своими забастовками, манифестациями, и вы правы. Но дело в том, что в этот раз люди не вышли требовать повышения зарплаты, улучшения трудовых условий. Как парадоксально не звучит, они вышли требовать свободы себе и своим детям. 21 век, так сказать, центр цивилизации земного шара. Люди требуют свободы. Некоторые могут недоумевать, в чем дело, а кому верить, есть аргументы с обеих сторон и так далее. Только логика может не помочь, но если использовать ее... Чтобы провести анализ, это возможно. Например, сопоставьте разные точки зрения людей и проанализируйте. Этот процесс называется диалектикой. Помогите себе таким образом понять. Я тоже вам помогу. Вот приведу один аргумент, простой. А чтобы не навязывать своего мнения, так как каждый человек имеет право на свое мнение, я вам задам риторический вопрос в конце. Поехали. Значит, акционер группа Vanguard. Можно проверить эту информацию. В интернете можно найти. Является одним из крупнейших акционеров. Говоря, крупнейший акционер имеется в виду номер 1, 2, 3, максимум. Значит, лаборатория Pfizer Джонсон и Джонсон, AstraZeneca, Sanofi. Дальше. Группа Vanguard является акционером компаний Google, Facebook, Apple, даже Amazon. Дальше. Disneyland тоже. Вот. Еще две компании, которые очень заботятся о здоровье людей. Это Макдональдс и кока cola Компания Akamai, которая является компанией сбора цифровых данных людей. И что еще очень интересно... Эта группа Vanguard является крупнейшим акционером компании Philip Morris, которая ну, очень заботится о здоровье людей? Как вы знаете, производит сигареты, от которых, по официальным данным, умирает около 8 миллионов человек в год. Теперь внимание! Вопрос. Считаете ли вы, что эти компании могут заботиться? О здоровье ваших детей и вас идем дальше те которые понимают что происходит понимают что это ну понимают инструменты которые используются для манипуляции людей потому что сегодня конечно же Тяжелее манипулировать людьми, чем это было раньше, да, в прошлые века, э, другая демография, как говорят темные люди, нехватка информации, и они, их можно было пугать всякими существованием ада и так далее, поэтому, ну, там, инквизиции всякие, сжигания ведьм, все это происходило в этом же центре цивилизации. Сегодня инструмент видоизменен, и всегда были инструменты, которые разделяли людей, да, религия, политика, там, патриотизм и так далее. Это все, эти инструменты, чем они сильны, потому что они играют на естественных эмоциях и чувствах людей. Так это работает. Но, как бы, мы знаем, что все это должно произойти то что происходит сегодня мы обращаемся как в прошлые беседы наши да к библии где удивительным образом описывает в точности все происходящее вот я буду читать из библии то есть я ничего не придумываю это то что было написано ну, 2000 лет назад но оно не может никогда не могло быть применимо в прошлом почему смотрите Десять рогов, и я объясняю, да, ну, это простое объяснение, как бы все, кто исследовал, изучал, читал Библию, он понимает. Десять слова, число десять в Библии – это число полноты, просто это все, это, то есть, все. Десять рогов, все рога, которые ты видел, означают десять царей, да, это в виде в видении Иоанну, богослову. Царей означает десять царей, то есть, все цари, все правители еще не получивших царства. Они получат царскую власть вместе со зверем. Зверь это мировая, самая такая мировая держава, знаете какая, которая, из которой выходят вот эти, ну, рога, да, которые доминируют над остальными царями, вот почему они действуют, все абсолютно синхронно. Никогда такого не было. Чтобы весь мир, все правители действовали одинаково. Но ну, никогда такого не было в истории человечества. Они получат царскую власть вместе со зверем, но только на один час. Потому, почему? Потому что Бог никогда никому не разрешал доминировать над всей землей. Такого никогда не будет. Попыток было много. Недавние попытки, да, там Наполеон, как его этот, Гитлер и так далее. Но никому не разрешено, никто не имеет права устанавливать тотального контроля на Земле. Если кто это еще не понял, то поймет скоро. Нельзя это делать просто. Вот, и, но они как бы будут пытаться, вот и здесь говорится, они получат царскую власть во, вместе с зверем. то есть установят тотальный контроль. Они придут к своей цели, но только на один час. Сколько длится точно этот час, я не могу сказать. Мы увидим это, да, не, не все пророчества, можно наперед это было бы как бы даже сам Иоанн не знал точно что он описывает пока это не случится но нам как бы достаточно видеть наше время наш процесс они преследуют одну цель они преследуют одну цель и поэтому дают свою силу и власть зверю Вот как описывается все то есть все так и есть на что мы должны делать? Мы, конечно, понимая это, да, мы должны поступать мудро. То есть мы понимаем, что революция не поможет, нам не нужны как бы, физические действия. Но ничего не делать тоже это неправильно, потому что всегда надо что-то делать. Тем, кто сложнее, кому сложнее, потому что сейчас жизнь станет тяжелее для тех людей, которые защищаются... Да, вот как вот крылатая фраза уже во Франции все слышали, да, президент сказал, что мы сделаем, я помягче как бы выражаюсь, сделаем горькой жизнь тем, которые не хотят вакцинироваться, и мы сделаем это до конца. Вот, Друга, с другой стороны есть сообщество, создано сообщество юристов, адвокатов и медиков которые согласны бесплатно работать для этих людей, защищать их, у кого там штрафы из-за неношения масок или там невакцинации и так далее. И также медики, которые будут лечить, потому что эти люди, они потеряли доступ к лечению. Да? Даже сейчас нельзя посетить своего родственника, если ты не вакцинирован, и он лежит в больнице. Ты не можешь его посетить так бы но ну, есть много случаев которые вот там родной отец или мать умерли в больнице человек не смог посетить и скоро будет еще хуже чем дальше тем тем хуже потому что но ну, в связи с этим вот это сообщество создано и это бесплатно потому что люди также не смогут зарабатывать деньги но не у всех есть возможность, да, сегодня многие, многие люди на самом деле вакцинировались только потому, что потеряют работу. Почему бы не подготовиться, если это возможно, приложить все усилия, например, открыть свое дело, да, бизнесмен, он всегда независим, более-менее, он независим, он больше свободен ему никакой работодатель не будет заставлять там вакцинироваться его он конечно потеряет много других там преимуществ в обществе как так сказать там посещение всяких ресторанов что сегодня это стало преимуществом но да ладно дело в том что те кто ожидают пришествия Христа они понимают что мы Переживем это время и скоро это закончится. закончится, Это бы не закончилось, да, как в Евангелии от Матфея говорится, сам Иисус сказал, смотрите, его слова записаны. И сократятся те дни, вот, да, во время вот этого великой скорби в конце. И сократятся те дни, потому что если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Я процитировал Библию. То есть, э, нужно терпение, нужна подготовка, нужна э, духовно, морально, психологически, даже психически, э, и материально тоже. Э, в какой-то степени это все нам поможет как бы выиграть время. Это нас не спасет, но поможет выиграть время. Э, Каким-то образом защищаться защитить себя и свою семью до того как закончится когда они примут эту власть но только на один час вот потому что я как уже говорил никто не имеет права контролировать тотально всю землю потому что это им не принадлежит днк человека не принадлежит другому человеку земля это божья это создание Божье, и никто не имеет права э, чувствовать себя Богом и решать за других людей и детей и так далее. То есть это то, что называется в Библии мерзостью запустения, стоящую на святом месте. Да? Это святое, это нельзя, нельзя переходить эту грань. Это грань, это цифровая э, структура, да, ДНК, она установлена, как должно быть. Это природно, это естественно, поэтому изменять ее не может быть без последствий. Вот, ну я не хочу никого пугать, потому что все в итоге, в общем-то, будет отлично, будет прекрасно, поэтому у нас есть надежда на того, кто действительно может на земле установить настоящий мир, настоящую любовь, гармонию, гармонию со вселенной. Потому что мы являемся частью вселенной. Вот. Ну, желаю всем здоровья, крепкости, будьте мужественны.